Ночь наш и сильно на небесах, да светится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя, Яко на небесе на земле, хлеб наш насущный, дашь на вниз. и оставь нам долги наши. Яко же и мы оставляем должникам нашу и не веди свои искушения, мы избавимся